С вами снова я, ветеринарный врач Меркулов Федор Николаевич. Раньше мы с вами беседовали, была эта тема, кожные заболевания, вот, дерматиты всевозможные и все такое прочее, все болячки кожи. Совсем недавно, может быть, новички, которые входят в нашу группу, с нами связываются, задают очень много таких вопросов, что такое решай. И как лечить лишай для животных? Тема, конечно, хорошая, она злободневная, болячка эта распространенная. Давайте мы с вами сегодня об этом поговорим. Лишай, трихофития, кожное заболевание, болеют собаки, кошки, болеет крупный рогатый скот, болеет человек. Болезнь очень контагиозная, то есть, переходит от одного вида к другому. То есть, если крупный рогатый скот заболел, то контагиозность очень большая переходит. Вот. От кошки может заболеть человек, особенно дети. Поэтому внимательно и внимательно нужно. Вот. Также к этой группе, можно сказать, относится микроспория. Вот это трихофития решай, микроспория, парша, фавус. Все это вот кожные грибковые заболевания принеприятная штука, но скажу вам, это лечится вот, болезнь очень контагиозно, заражение происходит от животного к животному или если вы гуляли по парку или на каблуке туфельки занесли домой спору эта спора примагничивается к собачке к щельку, к кошке, к котенку кому угодно, начинает жить и развиваться и вот он, пожалуйста, лишать. если животное не привито Против, я немножко забегу вперед и скажу, против лишая, против трихофитии, против микроспория, против этих вот кожных заболеваний, существует вакцина. Прекрасная наша отечественная вакцина, которая держит после прививки стойкий напряженный иммунитет. Вот. Я вам единственное скажу, что надо прививаться... Там в 7-8 месячном возрасте надо прививаться с профилактической. Если вы привьетесь, то животное ваше не заболеет этим кожным заболеванием. А если вы уже заболели, то эта же вакцина действует лечебно. Плюс ко всему в комплексе с любым другим лечением, которое вам назначено, которое вам назначит врач. Вот. Но там вам ее нужно будет делать трижды. Если профилактическая прививка дважды делается, вот через 10 дней, сегодня вы ввели вакциру, сегодня. И через 10 дней, 10-12 дней, ее нужно ввести повторно. Причем, вагдерм или вагдерм F. Вагдерм это для собак, вагдерм F это кошачья. Причем, если вы сегодня сделал врач вам в левую конечность, внутримышечная, то на следующие раз через 10-12 дней, вы вводите в правую конечность. Вот так условия работы вакцины. И через там, допустим, 20 дней у вас вырабатывается стойкий напряженный иммунитет, животное считается привитым и не заболеет. Это гарантия. Если заболело животное, в средней степени вот, врач определил трихофития, грипп трихофитор, вот он все. Он лечит мазь, а карифунгицидная. Вот, много других препаратов, которые необходимы, фунгин, там вот есть они, ну ваш врач знает, как лечить самолечением, не занимайтесь ради бога. И еще не менее важный фактор, скажу вам. Что если вы обнаружили подозрение, пятнышко, как будто отрубями посыпано, волос сострижен, как будто бы нет на этом участке, аллопеция, облысение и серый налет такой. Ничем не мажьте, ни йодом, ни зеленкой, никакими мазями не мажьте. Бегом по чистому фону, бегом к врачу. Врач по чистому фону определит, посмотрит, посветит лампа вода, ультрафиолетовое свечение, есть зеленое изумрудное свечение, все лишает рифетия. Или под микроскоп волос посмотрит микроспорию. Отдифференцирует. Ну, поймет он, врач. Вот. А если вы намажете йодом, зеленкой и чем-то другим, и мазями всякими, вы собьете картину. Потом трудно очень диагностировать. Мазиокалифунгицидные, фургин. Есть много препаратов, которые лечат. Самое главное вакцинация. И вакцина это, вакцина это обладает лечебным действием. Берегите ребятишек, чтобы чуть-чуть подозрения, чуть-чуть подозрения осматривайте ребенка, не дай бог какое пятнышко, не дай бог где расчес это на волосистой части головы, на руке может быть на запястье, может быть эти места вот у ребенка, ну на разных местах где он примагнитится, в кавычках так скажем вот, срочно к врачу, дерматологу он назначит лечение ребеночку и обязательно спросит есть ли животное в доме, обязательно врач спросит да, есть, вот кот там, тот, то тот. Вас направят в ветеринарную клинику с этим котом, чтобы врач ветеринарный выдал, обследовал и выдал справку, есть ли поражение у животного. Вот таким вот образом, такой механизм. Вот на этом вроде как и все. Будут вопросы, конечно, задавайте, с удовольствием ответим. Всего хорошего, всех благ, до свидания.